Умирающие делятся своими ощущениями с учеными. Добрый день, друзья! Сегодня пятница. А это значит, что на виде фантазии новое интересное видео. Приглашаем вас посмотреть. Что чувствуешь, когда умираешь? Порой ловишь себя на мысли, глядя на человека, который доживает последние часы на этом свете. Ученые тоже давно задаются этим вопросом. Исследования показали, что порядка 10% умирающих испытывают околосмертные переживания. В течение нескольких лет проводились различные эксперименты, опросы и наконец стали известны некоторые факты. Учеными из Германии, Дании и Норвегии проводились специальные исследования, участниками которых стали 1034 человека из 35 стран. Это были умирающие люди, которые рассказывали, что они чувствуют в этом состоянии. У 87% оказалось искаженное восприятие времени. 65% отметили увеличение скорости мышления. У 63% сильно обострились чувства. 53% вышли из своего тела. Некоторые люди пребывали в состоянии абсолютного покоя. Иным пели ангелы, другие видели свет. Ощущения перед смертью у людей были разные. 85% не испытывали боли, у 7,4% были болезненные ощущения, 13,3% сообщили о сильном стрессе и усталости, 7% потеряли аппетит. Большинство опрошенных умирающих граждан жаловались на частую тошноту. Бессонницу, перебои с дыханием, расстройства кишечника. В некоторых возникали слуховые галлюцинации. По словам ученых, многие люди перед смертью находятся в умиротворенном, спокойном состоянии. Очень редко кто из них умирает от сильной боли. Священнослужитель из РПЦ, претестивший многих людей перед смертью, рассказал, что часто человек на просьбу покаяться открывал глаза и просил у Бога прощения. Потом добавил: эта жизнь не главная, она не последняя, эта жизнь только вступительный экзамен, подготовки в другую, лучшую жизнь. И подготовиться к ней можно только одним способом, приобщиться к истинной вере, а она только одна, и делать добрые дела, которые неотделимы от истинной веры. Вспоминается история американки Тины Хайнс, Произошедшей с ней в феврале прошлого года, когда она умерла на 27 минут. У нее был инфаркт, и по дороге в клинику у нее зафиксировали остановку сердца. Когда женщина пришла в себя, то подтвердила факт того, что жизнь после смерти есть, и она настоящая, только в более ярких цветах. Кина сообщила, что видела мужчину, похожего на Иисуса, и он стоял у черных врат, за которыми был золотой свет. Ученые продолжают спорить относительно жизни после смерти. При создании видео мы ориентируемся на ваши опыт. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.